Друзья, экстренное включение, и давайте с вами сегодня разбираться, что же происходит с биткоином. Плюс ко всему мы поговорим о том, что общего между мемасиками Илона Маска и техническим анализом. Будет крайне интересно, поэтому смотрите это видео от самого начала до самого конца. Всем привет, меня зовут Сергей, вы Паленхолон Кигай, и мы с вами здесь обучаемся техническому анализу. Прямо на живых примерах мы делаем свои прогнозы, делаем свои анализы, и вы уже сами решаете, что делать с этими анализами. Напоминаю, что у меня есть куча предыдущих видео, где мы анализировали в реальном времени, и вы можете их посмотреть, и потом сверить с тем, что произошло на графике. Тем самым лучше обучиться техническому анализу, перенять опыт. Итак, давайте с вами перейдем к главной теме видео. Что у нас происходит с биткоином? Илон Маск. 8 часов назад выложил мем, вот такой вот, смотрите, здесь хэштег биткоина, значок биткоина и разбитое сердце. Текст подразумевает то, что якобы Илон нашел что-то еще, кроме биткоина, далее, 6 часов назад Илон выложил еще один пост, вот с такой вот картинкой, я скучаю по тебе, общение по видеосвязи, почему ты плачешь, потому что я скучаю по тебе тоже, и на экране значок падающего рынка, да, изображение. И в комментариях, мне нравятся комментарии, Илон думает, что когда люди теряют деньги, это забавно а, Вот такой вот у нас Илон Маск Теперь, друзья, давайте разберемся, что общего между а, технической картиной рынка и вот этими постами Илона Маска Смотрите, будет крайне интересно В прошлых видео мы прогнозировали, что трендовая линия сопротивления у нас будет пробита И цена устремится на повышение У нас трендовая линия сопротивления пробилась резким импульсным движением И вчера мы выпустили видео о том, что нам нужен ретест пробитого уровня То есть уровень 38 тысяч у нас пробился И нам нужен был ретест пробитого уровня то есть, цена должна была вернуться и отскочить. И только тогда у нас будет явный сигнал на повышение. То есть, цена должна была закрепиться. В итоге цена не закрепилась и ретеста не было. То есть, произошел ложный пробой. В плане технической картины это вполне адекватное движение. То есть, вот мы видим импульс вверх и такой же импульс вниз. Это обычный ложный пробой. И, друзья, обратите внимание, что э, пост от Илона вышел 8 часов назад. 8 часов назад у нас было вот такое вот движение. То есть, пробитие треугольника... То есть все факторы на графике подразумевали то, что цена должна пойти на повышение. И цена просто явно прямо хотела пойти вверх. Здесь она даже пыталась пробить уровень сопротивления локальный. Если бы она это сделала, она бы устремилась дальше до уровня 40 тысяч и выше. И именно в этот момент у нас выходит пост от Илона, и цена резким импульсным движением устремляется вниз. То есть в тот момент, когда цена была готова идти на повышение по всем факторам, треугольник у нас пробился... И именно в этот момент у нас выходят посты от Илона Маска Я уверен, что если бы пробития треугольника не было, постов бы также от Илона не было Что это значит? Илону не выгодно, чтобы цена шла пока что на повышение Ну, здесь есть два варианта, да, либо Илон угорает просто, хотя зная Илона, вполне может это делать Либо у него есть конкретные цели, и ему не выгодно, чтобы биткоин пока что шел на повышение И поверьте мне, если бы он нашел что-то другое, кроме биткоин, как он писал, то он бы не был так сфокусирован на биткоине я не думаю, что он просто так угорает, у него должны быть конкретные цели Это значит, что он делает так, чтобы цена у нас как можно больше оставалась внизу И самый главный вопрос, зачем? Лично для меня это бычий сигнал в долгосрочной перспективе То есть я уверен, что сейчас мы посидим внизу, а потом вместе с Илоном Маском найти на этой ракете биткоина полетим наверх Это, друзья, все невероятно интересно и рынок криптовалют намного интереснее, чем все остальные другие активы Прям меня это очень радует и, друзья, теперь насчет психологии людей. Естественно, на психологию толпы влияют такие э, посты от Илона Маска и разные события в мире. Но самая основа психологии всегда остается неизменной. Напоминаю, что график — это все отображение психологии людей. Это не просто там движение цены, нет. В этих движениях цены скрыта все, вся психология людей. И технический анализ помогает нам ориентироваться в этой психологии. Что я имею в виду? Друзья, даже если... Новости могут как-то спровоцировать Движение цены в какой-либо из сторон То есть задать направление То цели у нас всегда остаются неизменными Цели это уровни поддержки и сопротивления То, что видно всем на графике Вот у нас пример, да? Здесь слева, давайте скрою, Цену потянули на понижение Помним это событие, да? Но при этом здесь у нас вырисовалась фигура Голова и плечи То есть уже можно было прогнозировать понижение Плюс ко всему Плюс ко всему здесь у нас ходила сильная область поддержки 30 тысяч Это очень сильная область для биткоина И плюс ко всему Цель головы и плеч, то есть цель головы и плеч, фигура технического анализа равна ее голове. И она полностью реализовалась. Неважно, что там пишут и какие события происходят, у цены всегда конкретные цели. Это уровни поддержки сопротивления. И я напоминаю, что технический анализ это план на случай реализации разных сценариев. На рынке, мы помним, может произойти все, что угодно. И технический анализ поможет нам в этом ориентироваться. Напоминаю, что технический анализ – это не любой прогноз. Он помогает нам ответить на такие вопросы, например, а где покупать лучше, где продавать, докуда цена движется, куда вероятность движения больше и так далее. То есть технический анализ отвечает на большое количество вопросов, и благодаря этим ответам мы с вами уже строим план наших действий на случай разных движений цены. И напоминаю, что если бы вот такой вот технической картины у нас не было, то есть цена у нас стремилась на повышение, то навряд ли бы Илон выпустил пост вот такой вот. Я подразумеваю вам то, что благодаря технической картины можно много всего сказать Итак, друзья, что у нас здесь происходит Здесь у нас, мы помним, есть уровень поддержки который мы рисовали, цена у нас подошла к этому уровню поддержки, также здесь имеется трендовая линия поддержки, и здесь у нас недалеко цена остановилась Сейчас, вероятнее всего, будет коррекция до того самого уровня 38 тысяч, давайте мы это тоже растянем, и в целом пока что потенциал остается на повышение Почему? Поскольку здесь у нас есть совмещение области поддержки и трендовой линии поддержки, и вот если если это все дело у нас пробьется, тогда цена устремится вниз до уровня 30 тысяч. Но нам нужно именно пробитие. Сейчас, вероятно, все будет на отскок и коррекционное движение вверх. Пока что картина все еще с уклоном больше на быков. Но если мы откроем H4, здесь мы уже видим явное преобладание продавцов И вероятнее всего, все-таки, этот уровень, возможно, будет пробит а Сравните, да, вот эти вот свечи на повышение и вот эти вот свечи на понижение То есть, явное преобладание продавцов Сейчас нам нужно подождать и посмотреть, что будет происходить со мной далее Поскольку а, данное событие произошло недавно И у меня даже было правило, да, когда я раньше торговал на валютных парах Что если у нас в какой-то день выходят сильные новости то я, скорее всего, не буду в этот день торговать. И вот то же самое здесь. Давайте посмотрим, что же сегодня у нас будет происходить с ценой, и завтра уже сделаем конкретный анализ и подберем конкретные направления, поскольку рынок должен немного успокоиться после этого поста Илона Маска. Пока что картина в большей степени неопределенная, за боков говорят область поддержки и трендовление поддержки, то есть она все еще находится в этом диапазоне, Минимум у нас повышаются, а за медведи говорят э, свечи и пост от Илона Маска. Ну, по сути, эти те же самые свечи. То есть, огромная сила продавцов здесь у нас была показана. Ну и про удивляет, как легко можно манипулировать толпой. Давайте, друзья, наберем 100 миллионов подписчиков на канале, будем снимать видосики по криптовалюте и двигать цену. Мне кажется, будет очень интересно. В общем, друзья, вот такой вот разбор. Обязательно ставьте палец вверх, если это видео было для вас полезным и информативным. Пишите в комментариях свое мнение о биткоине, о, то, о всем том, что произошло и так далее. Подписывайтесь на канал, если не подписан, и нажимайте на колокольчик. Всем желаю всего самого наилучшего, всем профита, побеждайте, друзья, и всем пока. Yeah.